Здравствуйте, меня зовут Роман, я мастер по детейлингу. Сейчас мы вам продемонстрируем на примере Toyota Prado сухую экспресс-химчистку. Делается для того, чтобы избавиться от э, незначительных загрязнений, посторонних запахов. Делается в районе полтора-два часа, достаточно бюджетно по сравнению с обычной химчисткой. Сейчас мы вам покажем это. Берем Торнадор. Аппарат высокого давления. Разводим чистящее средство фирмы КОХ. После этого начинаем чистить салон. Аппарат позволяет э, почистить э, все швы сиденья. Идеально выбивает грязь, пыль из труднодоступных мест, то есть обшивок дверей, воздухозаборников из торпеды и других труднодоступных мест. Ждем вас в нашей компании. Будем рады вам помочь. Спасибо за внимание. Приезжайте.